На подступах к основной теореме арифметики придется вот это вот три, три веселых буквы вот эти навсегда вообще запомнить всем до одного. основная теорема арифметики, что же она означает? Она означает, вот что, ну давайте возьмем любое целое число, какое-нибудь не нулевое, только ни в коем случае, не дай бог еще и не единица и не минус единица, да? Какое-нибудь число, отличное от нуля, единицы и минус единицы. А, ну, например, 36. И давайте попробуем понять, кратно ли оно кому-нибудь до него то есть, если э, способ его представить как некоторое количество раз взятое предыдущее какое-нибудь число? Ну, в принципе, можно, да? Например, 12 плюс 12 плюс 12, правда? А, или, иными словами, трижды 12. Угу. Так, а тройка дальше кратно кому-нибудь или нет из предыдущих чисел по длине меньших, чем 3, то есть, единицы или двойки? Ну, нет, не кратна. Ой, единицы кратно, конечно, а двойки не кратно. Значит, тогда мы называем тройку простым числом. Итак, простое число, которое никому не кратно, кроме единицы, ну и, понятно, себя, ну то есть каких-то очевидных да, случаев. А, кстати, кому еще кратно тройка, кроме единицы и тройки? Ну, на самом деле, еще минус единицы и минус тройки. Это очевидное замечание, тем не менее, в дальнейшем пригодится, когда мы будем изучать произвольные кольца. Ну, хорошо. Значит, мы три объявили простым числом, потому что ничему не неочевидному оно не кратно. А 12? О, ну 12 кратно 2. Значит, это тройное кратное двойного кратного 6. Угу. Так. Хорошо. А дальше можно как-то продолжить этот процесс? Тройка, двойка. Очевидно, простые, некратные ничему у предыдущего. Ну, просто у двойки никого предыдущего нет. Там, там запрещенные единицы и минус единицы сидят. Значит, шестерка. Ну, шестерка она кратная. Значит, и тройки, и двойки. Ну, в общем, короче говоря, что тягомочено разводить? Вот получилось разложение. Ага. Так. А справа где-то в соседней комнате сидит какая-нибудь Анечка. И она говорит, ну, 6.6 6 же 36. И никто с ней не спорит. О. 36 – это 3 до 12 еще и 6 6 Так. Хорошо. А что с шестерками? Ну, мы уже знаем, что шестерками – это 2х3. Угу. Ну, понятно, да, эти равны друг другу. Но еще и заметьте, что они состоят из одних и тех же множителей. Да. Ну, перемешанных по-разному, но мы уже знаем, что от э, перемены мест, да, множителей, у нас не меняется количество, равное произведению чисел. Мы это видели два прямоугольничка, да? Э, ну, точнее, один тоже прямоугольник, посчитанный вначале по вертикальным столцам, потом по горизонтальным. И количество клеток должно быть одинаково. Значит, конечно, если я перетасовал как-то множители, то число измениться не могло. А кто-то еще вообще за месяц 136... Это 4х9. И будет очень радоваться, что это совершенно новое разложение. Но на самом деле в нем ничего нового, потому что это 2х2, а это 3х3. Опять все то же самое. Mm -hmm. Ну, может быть, так просто нам пока. Может, нам пока просто так везет. Может быть, какой-нибудь там зверь 1728 или что-нибудь в этом духе. Получится какими-нибудь разными способами, типа, там, не знаю, 11 на 2, на 2, на 2, и оно же там, не знаю, сколько, 11, нет, 113, не знаю, не помню, даже простое это или непростое. ну, допустим, а вдруг это простое, да, на 7, на, на что-то, ну, в общем, я хочу вот что сказать что экспериментально человечеству не удавалось обнаружить, чтобы два числа давали два разных разложения на простые. То есть, что какой-то набор различных простых чисел при перемножении давал тот же самый результат, что и какой-то еще набор простых, отлично от этого и не, не, не, не связанный с этим просто перестановкой. И... Это экспериментальный факт, который известен многим детям. В учебниках обычно пишут, что ну, это такое свойство целых чисел как бы ну, примите его как должное. Но мы ничего принимать как должное не будем. Мы назовем этот факт основной теоремой арифметики: то есть, что ни одно целое число не обладает существенно различными произведениями. Кстати, я ведь мог бы еще и так написать: это равно минус 3 на минус 2 на 2 на 3. И опять вы бы, конечно, мне возразили, что это почти одно и то же. Но строгую формулировку, почему это и это одно и то же, на самом деле требуется написать. Но мы считаем, что мы понимаем, что тройка и минус тройка, они как бы с точки зрения умножения ведут себя совершенно одинаково. Все кратные тройки ⁇ это все кратные минус тройки. А все кратные двойки ⁇ это все кратные минус двойки. Поэтому эти, конечно, мы не будем считать разными. Ну и вот ну, нужно как-то точно сформулировать, математически точно сформулировать. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что любое число существенно единственным образом раскладывается в произведение простых? Ну и, конечно, надо бы это доказать. А для доказательства нам э, придется еще довольно сильно попотеть.